Всем здравствуйте, друзья. У нас сегодня у бабушки седьмой день. Свечка плачет опять. Смотри, свеча плачет. Бабушка плачет, видимо. Вот. Надо умориться на седьмой день. Свеча, свечу включают, ну, поминают. Вот я не умею, но я видела, как бабушка поминала, говорила там что-то по -морийски. ну не знаю я своими словами скажу упомяну бабушка не обидится чай пусть она поможет мне как надо и быстро быстро с порядой накрыли на стол готовить как-то как-то мы сегодня в больницу ходили некогда было мы приготовили мундрожки по-быстрому бутербродики сделали там нарезали яйца сварили и ну, его чуток Конфеты, овощи, помидоры, окурсы взяли, фрукты чуть-чуть. Ну вот, ходили в больницу на прививки. Сегодня первые прививки сделали, две полис получили. С Андреем ходили, затем... Тихо! Не ругаются, нельзя говорить так. Вот... Прививки поставили, потом... Ладно, возьми. вот говорит, можно, нет, мама. так поставлю. И это, ну вот, заодно быстренько схватили, вот, она покупали, вот. Она очень рыбу у нас любила, вот рыбу побольше взяла. Яйца. Яйца, яйца любила, яйца. да, вот что любила, в а основном, -то да. <клышко> Мясо любила, так мясо вот должны из магазина привезти, По поросенка заказала потом хоть кормить каждый день кормим бабушку я вот что заметила а пухары на у всех разные там в каждом районе по-своему а, даже не в районе в деревнях да по-своему да хоть и марицы хоть но и все равно там одна болезнь. нация но прям они спорили у нас здесь вообще. да все с разных деревень, и все каждый свое хотят сделать, а я не понимаю уже. В итоге мы я... с папой по-своему делали. Да, в итоге мы сделали по-своему. Как бабушка говорит, ну, Как дела, наши бабухи. Да. И родственники. Да, да, да. Помогали. И подруги у меня помогали. Да. Ну да. И у Фариды подруга да. приходила, поддерживала ее. Да, да. угу. вот. Так что вот так вот, друзья. Сегодня седьмой день. Давайте помянем у вместе. У русских девятый день по-церковному. Ну, мы маму мою по-церковному хороняли. Так мы девятый включали свечу. А у бабушки седьмой день, потому что по-мариски -по у нее языческая вера, как-никак. И по нему делаем Так что, друзья, помянем нашу бабулечку, красотулечку, любимую нашу. Я чай забыла дочь надеть бабушке. Вот это да, она у нас чай очень любила. Сейчас чай нальем, да. И пока я отключаюсь, пока буду ä, помянем говорить, мы сейчас. Поминать, да. Чайком вот, покушаем, посидим и потом работать дальше. У нас фарида. С девочками и папа сходили за мясом. Вон. Подружка Леси, очень хорошая подружка, ееная, как сестра старшая. На три года старше Фариды, но ну, вообще молодец. Все время поддерживает ее. Велики оставили и убежали. Привет. На площадку хотят Катайтесь Играйте Иду, говорит, иду, я тебя не звала Она Иду, иду, бежит Сидят, разговаривают Вот мясо, туша вышла ну на 11 500 почти почти на 12 килограмм сегодня говорит маленький привезли нам хватит очень даже неплохо сейчас мы его, сейчас мы его разделаем уже 5, час... 5 часов и пойдем кузочку давить. Маленькая. Я смотрю, что маловато Маленькая. же. Ну. Ладно, что? Так, Нам хватит. хватит. Ну. Сейчас папа разделает. Мы как раз это расфасуем. еще проверяешь-то? Ты что такая грязная -то, а? Ты что такая грязная? Пальчиками не трогай, папа сейчас резать будет. Резать а будет что папа разделать. Еще раз делаем, да потом пойдем, козы. Кормить. Сала, Пой. нет, Нету сала? Что здесь какое сало? Просто отдельно нарежем его и все. Нарезать, подготовить и сало. Ну, половина выходит тушки. Почему-то так, да? Ладно, хватит пока нам. Ну, прям написано. Но ну, я переднюю часть заказала, а не заднюю. Переднюю-то лучше. Вам фасовочные пакетики. Сейчас мы их туда будем складывать. Андрей будет нарезать. Я буду складывать. Сразу. Я буду складывать. Ты можешь складывать? Нет. А что тогда? Я пошутил. Ну, я-то верю весь. Я думала, будешь. Чего не гоняешься на видит? Андрей нарезал мясо. Вышло у нас а, так. 4-7 пакетиков костей. Это для супа я подготовила сразу. Затем а, нарезал здесь. Ну, для подливы, для всего, да. И потом внизу там еще половина, пусть на фарш, половина так. Оставлю. Сейчас расфасую все по пакетикам. Будет все хорошо. И мы пойдем сейчас в огород травить капустных этих. морсок всяких. Да. И удобрять помидоры. Все. Не надо домой занести поставить. Да. Мы пошли. Мы пошли в сарайку. Готовимся, как всегда, как обычно, всей семьей. Наверху в подвал-то как где? Бинарку катает, аминка толкает. Давай прокатись. На своем велике похвастайкайся. Очень радостный прям вообще. 18 скоростей В подвал сейчас велик поставит уит что девчонки давай Смотрите, какой довольный он у нас, Давид. Здесь хорошо машины не ездят, очень удобно. Девочки, дюнара! Амина, не мешайся, смотри на велосипеда гоняются. Ты поставил. Все, молодцы. Ладно, давай, пойдем. Все, мы пришли к хлебушку, э, Покормила поросенка, как обычно. Кур завела. Это наша курица бегает, кстати. Андрей, смотри, выбежала. Разговаривать с дедушкой. Сегодня у нас уехал Привет, мой, мой отец. Э, Мне в понедельник звонил. Сейчас подаю козу, Андрей приведет ее. Да, да, да. И будем обрабатывать капусту. У меня капусту начали есть. Принесла И отраву от мушкара. Мушкара yes. прям ест. Затем помидоры удобрения сделаю. Навозной жижа, чтобы Подкормка была для помидор. Обязательно. Мушкара ждет вообще бесстрашная такая, какая-то мушкара пошла. Прям невозможно ходить, да, девочки? Вы на месте не стойте? А то это съедят вас, мушки эти. Бегайте лучше пока. Домой придете спать крепче платье. Нет, будем тещу мешать. Вещи. А, а точно нам соседка Танька Танюшка дала нам вещи. Сколько дней а, все хотят, то мама ее а, на... меня не может выцепить. Маму тоже, кстати, Таня зовут. То Танюшка сегодня уже нас э, выцепила, уже на балконе стоят, ждут нас. Давайте, говорит, вещи вытащим. Андрей говорит, вытаскивайте увезем. Утки там зимние У Танька очень много вещей. Курсовки, да. Танька очень нам много вещей дала, я просто не показывала, очень много, как-то времени все не хватало. Сейчас вот раз. Ты-то не ходи с папой, там козы, иди сюда. Ой, кошмар, папина дочь. Ах, вот, куртки дала, зимние, вот, можно сказать, все Танюшки натаскаем. Вообще меня а на Таня глезет. У меня ты все ты Танюшки ты хорошие девочки, кроме Андрея на сестры. Поганки. Вот среди хороших грибочков появляется и поганка. Попьем. Попьем. Так ведь? И вот эта поганка зараза, за, как ее? <смех> заноза. Как ее назвать? Я еще по-другому не знаю. Язва в желудке, блин. Просто слов нет. А сухарики, которые я терпеть не могу, эти сухарики. Ты любишь что? Угу. А мама вкусы. не любит такие чипсы. Мама не любит чипсы. Я против чипсов, против минералов, а, против этого, как его, лимонад в полторашках. Хотя я вам беру иногда. Потому что пить хотите, нойте, ноете и приходится брать в ближайший магазин, бежать и брать, когда в огороде. А так я терпеть не могу. Лучше я вам вместо чипсов картошку пожарю, да, поем. Да? люблю Не любишь? Сухарики любишь? Угу. Да. Фу, они невкусные, они вонючие, соленые какие-то. Я, Я соленые вообще не люблю. Я люблю капусту соленую, помидоры соленые. Ой, какие они вкусные, да? Угу. Вот поехал. На велике. Ай, мушкара ест. Ой, зараза. Что ты поешь? Кусает. Кто кушает? Вот мушки-то мелкие. Мушки-то. Не комары. Потом комары пойдут. Сейчас мушкара, а потом комары начнут. Угу. Да. И всех нас сесет. Так, ладно. У меня, наверное, уже. Подниматься вот. А вон уже поднимается. О, Бяша бежит вперед. Так, надо этот взять. А тут что-то он на меня начал это прыгать. Веник возьму. Поросенок такой. Бяша, ну-ка домой. Бяша домой. Ха -ха, лошадка, блин. Махноногая. Ой, маняшка, ты чё? ты чё? Чё за Давай домой. Домой, домой, домой, Бяш. Давай, умница. Ой, ты мой хороший мальчик. Ласковый мой мальчишка. Пьет стоит вода. Манюша, Манюша, давай, давай. Сейчас у тебя, это, зажует тебя. Тяжко идти, да, молочка набрала сегодня опять. Молочка набрала. давайте пейте, да. Сейчас будем... Все, Манька подоилась, теперь пить стала. Покушала зерна. Очень уж края ее, прям в шею, всю голову покусали сильно. чешется все, бегается. Сейчас Бяшу выпустит, папа. Видишь, давай, Бяша, а то выйдет, выбежит. 14. 14. Две курочки умерли сегодня, офигеть. Пит лег! А он Но он зерна хочет, попить хочет, жарко ведь. Манька попила. Они потом этот пить, и стал очень дело вдвоем. Встать. Да. Потом такая толкучка у них здесь и толкаются прям как дети малые. Не открываем Зерна хочет. Ладно, все, давай заходим.